Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Канал только о смарт компании Samsung. 10 ноября 2021 года компания Samsung обновила Samsung монитор здоровья для измерения артериального давления крови и ЭКГ смарт-часами Galaxy Watch 4, Active 2 и Galaxy Watch 3. Сразу же после обновления я решил испытать данную программку на точность измерения артериального давления с помощью тонометра. И как вы сейчас видите, та разница, которая есть на часах и тонометре, совсем практически несущественна, и это уже точно радует. Если обратиться к тому, что они там изменили, я просто посмотрел на сайте XDA э, в посту. Дан т 63, или как он там называется, это разработчик, который делает модифицированные версии данного приложения, чтобы люди могли использовать или пользоваться Samsung Monitor здоровьем на часах связки со смартфонами не Samsung, потому что официально такой возможности нет. Так вот, он просмотрел код данной программки и узнал, что... Добавили туда э, поддержку Таиланда. Но только измерение артериального давления. ЭКГ нет, как в свое время это сделали для США. Также он говорит, что они полностью переработали весь код программы. Во-первых, они ее усложнили. И теперь модификации, которые он делал он раньше практически за несколько часов, он уже делает сутки. Но также по его, э, так скажем, заверениям, эта программка стала лучше, он уже сделал бета-версию модифицированного приложения, его уже протестировал и скоро выпустит в мир, так скажем. Ссылочка на него будет в описании видео, на его телеграм-канал, он англоязычный, если вам будет интересно, пожалуйста, присоединяйтесь, а также на его страницу XDA. Поэтому, дорогие друзья, если вы еще не обновили а, ваше приложение, которое доступно официально на ваших часах и на ваших смартфонах Samsung, то обновляйте, это достаточно уже улучшило измерение давления, не знаю как насчет ЭКГ. А также я вам советую, дорогие друзья, тем, у кого официально недоступны эти приложения, набраться терпением и ждать. Скоро будет модификации, которые я также выложу на свой канал, вы сможете их скачать и установить. Там же я точно скажу, как это будет выглядеть. Надо будет удалять старые версии или можно будет поставить поверх старых, наоборот,